Международный восточноевропейский колледж уже более десяти лет использует дистанционные технологии в обучении. Такой формат выбирают работающие люди, мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, люди с ограниченными возможностями здоровья. Студенты обучаются в электронной образовательной среде Инстади. В 2020 году эта платформа стала финалистом национальной премии IT-решений «Цифровые вершины» как лучшее решение для дистанционного обучения. Инстади доступна как с мобильного устройства, так и с персонального компьютера. Каждый студент получает логин и пароль для доступа в личный кабинет. Весь образовательный процесс, а также общение с преподавателями администрации колледжа проходит в Инстади. Все сделано для удобства наших студентов и максимальной эффективности усвоения материала. Изучаемые дисциплины сгруппированы по семестрам. В течение всего периода обучения студенту доступны дисциплины, которые были изучены ранее. Материалы представлены в виде коротких видеолекций, текстового контента, видеопрактикумов и виртуальных лабораторий. Профильные дисциплины включают курсы от ведущих работодателей отрасли, где раскрываются тонкости профессионального мастерства. Над созданием электронных курсов работает большая команда – педагогические дизайнеры, видеооператоры, монтажеры, программисты, дизайнеры, верстальщики, а также более ста преподавателей со всей России. По каждой дисциплине идут онлайн занятия с преподавателями, где раскрываются наиболее сложные вопросы по теме, выполняются практические задания, студенты задают вопросы. Оперативная связь с преподавателем также доступна через личный кабинет. Обучение в колледже предусматривает практическую подготовку на базе профильных предприятий и организаций. Колледж заключил договоры с более чем 100 предприятиями и организациями. Мы содействуем заключению договоров о практике на предприятиях вашего региона. По ходу изучения курса студенту доступны задания для самопроверки. Каждая дисциплина или профессиональный модуль завершается аттестацией, которая проходит в формате онлайн-экзамена либо теста. Результаты изучения дисциплины сразу отображаются в личном кабинете. Итоговая аттестация по некоторым специальностям проходит в формате демонстрационного экзамена, в очном или онлайн-формате или защиты выпускной квалификационной работы онлайн. У каждого студента есть персональный куратор, который поможет освоиться в личном кабинете и наладить взаимодействие со всеми службами колледжа. Куратор напомнит о важных этапах процесса обучения и оперативно ответит на ваши вопросы. Связь с куратором вы можете поддерживать по телефону, электронной почте, в личном кабинете и в мессенджерах. Поступайте в Международный Восточноевропейский колледж. Давайте учиться вместе!